Азиатский кеклик. Азиатский кеклик, или азиатская каменная куропатка, или азиатская горная куропатка птицы семейства фазанов. Внешний вид, размером немногим крупнее галки, длина тела составляет 35 см, масса от 350 до 800 граммов, размах крыльев 47-52 см, оперение серого цвета, от лба через глаза и окологлазное кольцо, ножки ярко-красного цвета. Самка отличается от самца отсутствием шпор и размера. Распространение, распространен по горным массивам от Балканского полуострова на западе до Китая и Гималаев на востоке. В США кекрик успешно акклиматизирован в штатах Невада и Нью-Мексико. Адаптирован к новым экологическим условиям на Новую Зеландию, Гавайские острова и в Южную Африку. Населяет пустыни и опушки леса до высоты 4600 метров. Голос кеклика. Довольно громкая, постепенно убыстряющееся квахтание. Кок-кок-кок-кок-кок. Размножение кекрика. Птица обладает высокой плодовитостью. Самка азиатского кеклика может отложить от 7 до 22 яиц. Насиживание происходит 24 дня. Птица начинает размножать они кеклика. Летом питаются растительными и животными кормами. Зимой корм в основном расти. Содержится в неволе, особенно популярен у любителей птичьих боев. Неволю переносят легко. Живут азиатские кеклики в домашних условиях при хорошем уходе до 20 лет.